Меня зовут Андрей Покер, я приехал в Харьков на чемпионат мира по мафии, увлекаясь этой игрой вот. из Минска. Забронировал себе жилье в фирме элитные квартиры и жил в замечательной однокомнатной квартире в стиле Египта. Вот на фоне стены плача, видите, да? Расположение очень удобное, недалеко от метро, уютная, интересная такая эксклюзивная квартирка. Все работает, вода горячая, отличная кровать, замечательный вид из окна с панорамными окнами. Ну, в общем, все классно, в следующий раз обязательно приеду и буду жить тоже в вылетных квартирах.